Меня зовут Евгений, я из Барнаула, но ну, не из Барнаула, а из Алтайского края, Солейская. У меня детский бизнес. Сейчас у меня мобильный парк аттракционов, и я сейчас создаю стационарный, то есть детский развлекательный центр для детей. Узнал о территории инвестирования совершенно случайно. Просто как-то занимался в интернете поиском каких-то новых интересных идей и нарвался на как раз э, на модуль с Юрием Медушенко «Территория инвестирования». Вот, меня это заинтересовало. В общем-то, я просмотрел очень много его ну, интересных вот YouTube-блогов. Очень понравилось, начал это все смотреть. Потом наткнулся на, как раз на Николая Мрачковского. Он меня еще больше заинтересовал. Я начал покупать книги. Подписался на рассылку и постоянно вот следил, за, следил за информацией ну, за тем, как, что происходит вообще в мире вот этого инвестирования. Вот. Мне это интересно стало. И я вот сейчас, спустя какое-то время, решил приехать сюда. Опыт инвестирования как такого еще не было. Просто хотел набирать, набрать побольше информации, как-то теоретически какие-то знания, что ли, потому что знаний в этой области не было, а интерес был. От сегодняшнего дня, ну, как, как говорят вот в ВУЗе, да, вот то, что, что изучали в школе, забудьте, здесь у нас все заново. Или наоборот, там устраиваешься на работе, забудьте, что вы изучаете в ВУЗе. У нас все по-другому. И то же самое, то, что я изуч... читал книги какие-то, то есть это все совершенно одно, а здесь я получил практичес... ну, практические знания. А пусть они были будут, как бы теоретические, да, вроде, но они для меня, мое мышление, как-то перевернули малей, немного то, что. Какие-то базовая информации, которую я владел, она была просто базовая. Я ничего ничего не мог, никак их не мог применить, что-то сделать. То есть действий никаких я не мог сделать, просто владел информацией. А здесь я уже понимаю, что в принципе то, что я сегодня получил, да, я уже могу начать что-то делать. А самое запоминающее я понял. Вот даже несмотря на то, что сегодня было много игры, ведущие сказали что все таки я понял что жизнь игра игра это жизнь да есть какие-то правила и я понял то что есть чем больше правил тем больше пассивного дохода ну однозначно заниматься инвестированием это у людей в основном страх определенный перед инвестированием. Я в первую очередь посоветовать, сказать, что нужно этот страх побороть и заниматься этим.